Очень интересно, иногда даже странно наблюдать, как люди трясутся за свою жизнь. Я, конечно, их понимаю. Это я тоже, ну, в какой-то степени за нее трясусь, но я отдаю себе отчет, кто мы есть в потоке времени. И знаете, это очень важно любому человеку осознать, кто он есть в потоке времени. Почему? Потому что ну вот вы есть, вы личность, да, вы человек, вы существо. Вы существуете, извините за кламбур. Вы мыслите, наверное, вы движетесь, вы развиваетесь, растете, стареете. Но потом вы умираете. А потом умирают те люди, которые о вас помнили. И поток времени, он движется дальше. Я в такой ситуации рекомендовал бы вам посмотреть какие-нибудь старые фильмы, такие черно-белые, может быть, даже не немые. Те, которые были сняты очень давно. И задаться вопросом, вот вы видите там люди, толпы людей, дома, движутся, экипажи, паровозы, я не знаю там. В общем, жизнь происходит, понимаете, там дети, мужчины, женщины, старики, собаки бегают, птицы летают. Вы поймите, что этого ничего больше нет, этого больше не существует. Знаете, один человек, ныне уже не он как-то сказал интересную фразу по поводу жизни, по поводу смерти. Тоже вот он обратил мое внимание на свои изыскания, умозаключения, скажем так. Он предложил для того, чтобы реально воспринять жизнь и себя как личность, как существо в этом потоке, Выйдите, пожалуйста, в Чеспик, предположим, куда-нибудь на оживленную улицу, встаньте где-нибудь в уголочке и посмотрите, как движется толпа. И представьте, что вас нет. То есть вот пришло время, и вас не стало. И толпа будет двигаться ровно так же. Понимаете? И точно так же произойдет, когда кого-то из этой толпы не станет. Или всей этой толпы не станет потому что ее заменит другая толпа. Это и называется поток времени. Вся наша жизнь — это промежуток времени. И вы в том числе. Вы не единица, вы не личность. Вы лишь промежуток времени. Я бы это так воспринимал. Вокруг нас все, чего не коснись, — это жизнь. Даже камни, они живые, они растут, они передвигаются, в них что-то происходит. Не может быть так, что от сотворения мира они вот возникли и пребывают в том же состоянии, в котором они были тогда, предположим. Ну, гипотетически. Не может такого быть. Они видоизменяются, с ними что-то происходит. Значит, наверное, они живые, если в них идут процессы, процессы, связанные со временем. И вы то же самое. Просто кто-то быстрее, как муха однодневка, мушка мушка однодневка, или как комар, или как какой-нибудь микроорганизм, который живет настолько мало, что вы даже не замечаете этого. Понимаете, вот это и есть поток времени. И я хотел бы, чтобы вы осознали себя в этом потоке времени. Может быть, тогда вы как-то станете по-другому, как-то более разумно воспринимать саму жизнь. Не с точки зрения потребителя, обывателя, быдла, там, я не знаю, невоспитанного чмо, в конце концов, преступника или гения. Кем бы вы себя ни возомнили, вы просто человек. Будь вы писатель с мировым именем, политик с мировым именем, будь вы воришка с какой-нибудь восточной улицы, или бомж из Подмосковья, я не знаю, это совершенно не важно. Будь вы бродячая собака или породистая, с кучей медалей на груди, рано или поздно вас не станет. В этом вся суть. Придайте этому значение, обратите внимание на мои слова, задумайтесь, сделайте выводы, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Потому что когда вы молчите, у меня складывается впечатление, что вам нечего сказать. А если человек нечего сказать, то выводов всего два. Либо он согласен со мной полностью, что, кстати, довольно странно, потому что я не идеальный человек и далеко не уникальный либо же он просто тупой, ему нечего сказать, даже огрызнуться. Знаете, те, кто огрызается и ругается на меня, ну, наверное, больше даже заслуживают какого-то уважения, потому что у них есть своя точка зрения. Пусть она ошибочная, пусть она лживая, пусть она какая-то не такая, с моего, скажем так, пьедестала. Но она есть, и они ее отстаивают. Пусть даже так не умела, пусть даже так криво. Да, молчаливое согласие Это как-то неправильно Дискуссия должна быть Жизнь должна быть Вас потому и имеют Во все щели Потому что вы молчите Покорно соглашаетесь Вы замечали такое сходство, такую аналогию В своей жизни Обратите на это тоже внимание В общем Пишите свои комментарии Буду рад пообщаться Берегите себя И поймите вы просто промежуток времени к сожалению или к счастью, я не знаю. Но одно знаю точно. Вечность людям не нужна. Люди не знают, что с ней делать. Они и век свой не знают, как скоротать. Все торопится его поскорее завершить. Всего доброго.